Я часто в чате с альтернативщиками истории, там тоже уже раскол, ты со мной или с Путиным, это часто слышно. А какая разница, какая история? Вот скажите, история началась с приходом Путина, до этого нет никакой истории, забыли вообще. Нет Сталина, нет Ленина, нет Николаев, никаких, даже Ельцина нет. Вот. Есть только 21 век, в рамках этого мы живем, все, вся история вот она у нас на глазах, не надо туда лазить, а? и там как Путин нам про древлян рассказывает, нехера, нет, не, не было никаких древлян, забыли про них, все, вот и есть тот кусок истории, который имеет значение, все, больше нет ничего. И вот здесь нужно определить, ты с кем, ты с Путиным или не с Путиным, как нодовцы, они там против, тех, против, не надо нам против, ты за кого, сука, за Путина, иди нахер отсюда, козел, защитник русского народа, вот так должно быть, только так. Потому что вы перессоритесь из-за этой ерунды, из-за того, что земля плоская и на трех китах. Похер у меня на ком она стоит. На черепахе, на ките, блядь, на слона. Вообще насрать. У меня там Путин стоит. На России, блядь, хуже любого слона. Вот И по поводу защитников русского мира, хорошо, вы спросили, вот защитник русского мира Путин отправил аппараты МВЛ странам НАТО, да, Соединенным Штатам, Италии и так далее, и забыл отправить в Приднестровье. В Приднестровье нет ни одного аппарата. Песков заявил, что мировой кризис еще заявит о себе, я написал, что это как последнее проклятие колдуна на костре, а вообще он говорит, собственно, не об этом, да. очень смешно, конечно, как он там потрясает кулачишками и желает всего самого плохого, да, а интересно, у него дочка во Франции живет, он там потрясает кулачками, готовится он призвал к мировому экономическому кризису, и в этом суть. Но вы же понимаете, что мировой экономический кризис, понимание Пескова, на Западе будет все нормально, а России жопа. Но объяснение, почему России жопа, потому что это мировой экономический кризис. Да? И в этом мировом экономическом кризисе 2,2 триллиона выделяет Трамп, и ни грамма, ни копейки не выделяет Путин. А объяснять будут, это вот Трамп виноват, это вот Франция виновата, Германия виновата, ну, Кризис, видите. Вот Путин с Пашиняном имел беседу по поводу пандемии. Я думаю, что отправить туда аппараты ИВЛ, как обычно он делает и все такое прочее.